Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня мы с вами продемонстрируем методику коронального опекального смещения при устранении рецессии одиночных первого, второго и третьего класса с применением пластического материала фермы лиапластологенного происхождения. Методика коронального смещения –